Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сейчас будет видео по нашумевшей игре Among Us, в которой я играл вместе со своими друзьями Тем и Новоксом, Юдусом, Ванилой Велом и Настей Лисад. Ссылочки на них, кстати говоря, в описании, подписывайтесь обязательно. Сразу скажу, что я и Тёма Нофакс играли в эту игру первый раз, и да, я знаю, что вы часто это делали неправильно, но уж простите нас, мы только учимся. Изначально видос получился очень долгим, каток мы сыграли дофига, так что я решил разделить его на две части, вторая часть будет на следующей неделе. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра, не забывайте оставить лайк лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Погнали! Что это за игра? Что мы делаем вообще? А, да, блин, нофоксу но расскажите. Короче, это как мафия. Есть один предатель и четыре непредателя. Кто предатель, мы должны выяснить. А это а я... нофокс предатель, потому что он первый раз играет. Стопудово. Я не понимаю. Ты нас передал <laughs> Убивайте просто его сейчас сразу, конец игры я Не знаю, я тут камушки какие-то дроблю Это значит, что не предатель, правильно? Я тоже камушки дробил Вот, <гум> теперь вы знаете точно, значит, что мы вдвоем Значит, или Юдус. Да, значит, Вэл такой... или Юдус, или ты Нет, Вэл, кстати, очень часто, кстати, предатель Вот я сразу говорю, блядь да. Кого-то убили, людей. да? Ку... Не-не, не нахват. убили, это просто Тёма нажал на, <гум> на третью кнопку Короче, просто, Я голосую за Вэлла Как голосовать? Во, все за Вэлла, убиваем Итак, смотрим Мы что, выиграли? МЛГ, блядь, просто Самая быстрая карта за всю историю. Я понял. Так, ну что, я пошел выполнять задание, потому что я хороший, если что. А я с тобой иду, чтобы тебя ёбнуть. А он Вилл стоит, смотри, что не делает. Так, это, кстати, подозрение. А, можно еще делать вид, что ты делаешь электричество, да? Ты делаешь электричество? Расскажи нам. Короче, Юдус предатель, я уже понял. Как ты это понял? Это очень легко. классная игра мне она нравится кстати если если кстати кто-то вдруг там кого-то убивает не орем типа а да я понял ведет там блять кто на меня говорил это ноффакс как новичок типа знаешь новичкам везет блять залетел и выблос когда это а как это только что вот убил кто-то кто-то из этих двоих вернее вас мы с мародером знаем кто это ну где это подозрительный пиздец мне так хочется, блять, так хочется сказать, кто это, сука, пиздец. Вы убили Новкса, да? Молодцы, блять. Так и знал. Так, кто я даже не знаю. Ладно, предыдущий раз мы замолгашили Вэлла с первой попытки, а теперь Вэлл замолгашил нас. Мало О, народу, ну видишь? Член, да, экипаж. член экипажа. Ну, я тоже член экипажа, конечно. Сейчас такой кто-нибудь. О, я убийца. Да, Вэл Ой, убийца, убил. 100% Вэйл. Игра обожает, не делать, подходи да, ко мне, Вэлла. Вэлла. А я за тобой слежу, что вдруг ты убийца. Да, так. да, да. А я чувствую, я никому не верю, блядь. Бля, если это третий раз Вэл, то ему пора, блядь, читы вырубать, блядь. Я вижу Тему, вижу еще Тему. Все. Так, мы втроем. А где Настя? а Где Настя? А, одну Настю мы не видим. Какие тогда никто делаешь? Я бензин заправляю. У тебя какие а. задания идут? У меня в электричестве и в реакторе еще. А что тебе в электричестве? Бля, починка, я хуй знает. Я иду починка в мидпункт. Идите со мной, я боюсь один ходить. Иди, ну, где вы идите. все, блядь? Мы все снизу. где ты, Артем? Еще раз? Я иду к вам. А меня Артем сейчас убьют, ему, блядь. Он Бля, где, вы? Спросил, где ты. Он меня хочет а убить, он меня повезло? хочет убить. Опа, бля. Так, не говори. Юдус был с Нофоксом. Ну, я был Настя, с Нофоксом, потом побежал в столовую в искать сорс. мародера. Когда сказал мародерок, блядь, то, что он нет, наверху. Нет, нет. Я не говорил, вас, что я внизу, Андрей. Вас. Ты говорил, что ты наверху, мы внизу бегали. Я Нофокс. Я пошел вниз и... потом к вам искать вас. А я пошел искать тебя наверх. Бля, пиздец, вы, конечно. Это ребята. точно не Нофокс. Вот что я могу сказать. <свят> ну <свят> давайте. Это гениальная мысль. Йо-кат, кем-то! Сейчас мы, Юрий, за ебанули. Я за тебя ибану, да. Смотрите, блядь, как вы отсосете сейчас. Да это Юдус. Нет, это, ну. Юдус оказался. Так и знал! Ах ты какой? До последнего уже проиграл и пиздит, сука! Блять, юуфу, суки, да дети. Так, я убить член экипажа. Я убить член экипажа. Я просто шучу. Я иду в О-2, кислородная, я не знаю, как это называется. Вэл тут что-то делает, может быть, делает вид, что что-то делает. Сейчас, если, сейчас я, я... если я умру, то а... это Вэл. Блять, я так нельзя делать, блядь, если я умру, то это Вэл. А что, я ничего не знаю, сейчас вот, сейчас рядом со мной Вэл. Со мной Настя, если что. Вот со мной Вэл, если я умер, то это Вэл. По факту ты со мной, значит, другие тебя не слышат, понимаешь? А не меня абсолютно. Так, Настя бегает одна с своим ребенком. её ребенок предатель. Её ребенок нежеланный. А где задание? Нихуя не могу понять. Значит, что убийца. Тём, если у тебя красный ник, значит, что ты выиграл. У тебя какой ник? <связывая> Тут реально со мной Юдас, если я умру, то да, он убийца. Да. Нет, я смотрю, если у тебя листики плетят, значит, что ты не убийца. Давай. А задание Но... выполнено. О. Выполнено? А да. где листья, блять? Только Смарнём. что выпали. А где я этого не видел? Не... Я... Только я знаю, что выпали листья, листья не... снизу. Я Ты этого не видел. Значит, я ты видел. убийца. Это знаешь, Юдус ты знаешь, опять. Что Не-не-не-не-не. А кстати, не кстати династия в натуре. Мы бабу проебали. А, стой! Только что задание выполнилось. Значит, это Он не знает, как делать, и не делает. У меня подозрение на Тему, да, и на Юдуса, потому что он не видел мои. Я карту зайду пойму куда нам Нет, слушай, а. тут не важно, блядь, я, нахуй я Убийца не убийца, я листья в любом случае должен был увидеть Ну я не знаю, почему ты их не увидел, что они выполнились Я бегаю с Вэллом, тут Вэл, если меня... А, а кислород, кислород, мы должны выполнить задание На стрелке бегите Блядь, очень далеко Это очень далеко Внизу сделал А, а все? А что за кислород? Здесь периодически, короче, ну кислород вырубается Мы должны бежать, вести иначе мы задохнемся Ай! Меня нужно быстро все это успеть сделать. Я смотрю за Велом, который выполняет. А! Вел, не бей кислород. меня, вы убивай меня. Я бегу на кислород. Я наверх. Я вниз. Выполняю. Принял. Так, укажите, что, что надо делать? А, все. Так, я сделал. Не глупый. Блять, что за хуйня? Я не хочу снова фокусов. ребята, ребята. ребят. Все, все, я боюсь, я боюсь. блять, Настя! Блять, какого батарея? А как нас наебали, почему? Нас Настя выебала. Потому что а, кто-то проебался убила. и сказал что она задание выполнила. Она ничего не выполняла. Блять, я, я проебал, видел, как проебал, выполнилось проебал. задание, слышь. А кстати, Настя в натуре? Мы на бабу проебали. Мы тебе, ступор, ступор, а, стой! Ступор, ступор, ступор, ступор, ступор, ступор, ступор. Только что задание выполнилось. Я это... я мы ничего не делали, и задание а уверен, раз что выполнилось. Ничего не делали. Теперь уже нет. Не, подожди, там же это самое уже понятно все. Почему у меня ник красный? <с dakika> так, ребят, я хочу собрание. Well, no. Пойдем я мусор выкину. Нет. Я труп нашла. Я труп нашла. Где? Я хочу сказать, что сказать, я хочу! Ты входишь в управление! Он говорит: пойдем, мой мусор выкинем! Ой, я труп нашла! Бля, Юдус, не можешь говорить, ты его убил. Ну конечно. Я проголосовал. Я проголосовал, я нихуя не понимаю! А как тут голосовать? Нет, ты не проголосовал, Смотри, Да, нажимаешь и нажимаешь на кнопку. На тебе уже не придет. На Это минус! За что меня клубцы? Блять! Это VL, блядь, процентов, сука, блядь, блядь. <с> это, очевидно, а Не, не, не, не со мной <сOR> это VL. Отделись от 11-го, сынок, VL. Это он, блядь, 11-й. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Человеку. Easy. Я такой, а, убить только одного человека подхожу, просто Вэлла ебаю сразу. его подсказал? Спасибо большое, Вэлл. Ой, как приятно а, я тру все соски, как мне приятно. Давай еще раз. Такое наслаждение просто. Вообще. Надо, чтобы Тёма был убийцей. Посмотрим, как он будет отыгрывать Оскара. Так, ну я, короче, все, Я пошел задание выполнять. А, я это убью, значит, ты убил убийцу. убийца. Да, да, да. Он 100% убийца. Так, Настя, да, на какой венди, здесь тяги. делаешь? Чё, ты ничего не делаешь? Так, подожди. Я в управлении. Right. Я делаю миллионы заданий. Я делаю задания внизу вместе с Настей. Если я умираю, это Настя. Если я умираю, это Артём. Так, я сейчас четвертое уже задание буду выполнять. Я молодец. А я второй, я второй, я второе задание буду выполнять. Второе задание. Настя, а ты какое будешь выполнять уже задание? Сколько ты уже сделал заданий? Чом, Нофокс бегает здесь, он здесь, он один, он не делал? Он у меня, ааа! Пидарек вы здесь вместе, блядь. Убьют такой аподок над головой. Я тебе говорю, это он. Нет. Еще такой нет. Пойдем, я покажу, как я выполняю задание. Что? А, нет, ну все да? Да. Да? Да, только что а я почему ничего не да, да, да потому что вы не я видите эти листья, не я не знаю должен, почему. Ничего не было. Смотри, когда я выполнил первое, мне дали второе, я такой, типа, и и почему оно не выполнена? а? А? а почему, по-твоему? Да, какое-то сложное задание, и я не могу понять, как его выполнить. Он убийца. Он убийца. Так, это не Юдас и не Артём. Значит, это либо Нофакс, либо Вэл. Так. Ну, Нофакс с нами бегает, а Вэлла нет. Так, я выполню задание. Хотя Нофокс может бегать сами, что первый раз играет ну, и да. не знает, как нас ебнуть. Так, маратер, ты что за мной бежишь? Я потому что кажется, что. Я ты... Я не знаю, кому не верю! Я не верю, идите от меня. Это я, ты! Я Иди сюда! Нет. Это ты убийца! Ты что делаешь? Тут тут есть задание у меня. Так, я иду налево выполнять задание, все умирают, значит, меня кто-то убил. Логично. Я Мне, кажется, по всему кораблю пробежал. А, нет, я здесь еще не Слышите, а вот здесь надо какой-то кот водить, я не знаю, какого водить. It was at this там написано, достань бумажку. Так, либо марадеру Оскару нужно выручать, блядь, либо он убийца. Бля, есть одно фокус какой-то подозрение. Ну, что ты делаешь? Какие у тебя задания написаны? Скажи, пожалуйста. А Чувак, они должны где-то написаны быть еще? Я ни разу не видел. Мой ноффкс, который с тобой бегает. Я в крадильнике и я с нофффксом все. А, вот. Нашел. Фикс Виринга. Убить марадера. Что-то есть. Я даже не обращал внимания до этого. Так, у меня что-то вообще ник никого на кого не подозрение пока что. Не знаю, это Вэл, либо Юдус, либо И... там очень хорошо играет. Блять. Блять, только я сказал! Только я сказал! Надо, чтобы Тёма был убийцей, посмотрим, как он будет отыгрывать Оскара. Почему поражение? Потому что Тёма нас всех убил! Как он успел? Как вы не заметили, как я умер вам насрать на меня? Я не вижу, а как я? Умею? Бля, вот эта тактика была тем и всегда со всеми бегал и только один куда-то отойдет, он его ёбает, да. блядь. Потом а все все равно заметил. бегают вместе, короче, ни хрена не замечает, что один пропал, трупа невинно, ебает не видно, он ёбает еще одного, блядь. А вы не думаете, а я думаю, че, Я люблю быть членом экипажа очень сильно. Плюс, либо ты убийца. Либо убийца Нофикс, опять, опять, либо Настя, леса, ты, ты, либо ты, блядь. Либо ты. Я не склонен подозревать всех во все. Я соединяю желтый проводок, я соединяю розовый проводок, я соединяю синий проводок. Я сбросил листья и иду вниз. Бля, Блядь, я вас всех боюсь, отвали. А, ютуба! Иди на! Видишь меня имп над головой, блядь? Я хороший. Я хороший. Вот тут люки есть, это в них можно типа спускаться, когда ты да, за это, да? Этого, да. да? Угу. Ты же не можешь спуститься туда, Тёма, да? А посмотри, можешь спуститься или нет? Что-то мне не нравится, уже, блять, было смешно, но что-то как-то уже нихуя не вижу. Так, тут уже все более менее научились играть просто, и теперь становится опасно, нахуй. Я иду вниз листья скидывать, вторые. Первые уже скинул, иду вниз. Ребята, у меня по Что такое? Я просто, испугался очень сильно Какой, что случилось? Она подозрительная. Кто, Настя? почему Настя подозрительная? Я просто ее очкую, как она бегала рядом со мной. поэтому решила нам всех созвать А мне кажется, что Вэлл убийца и пытается Настю выгнать, слышишь? Потому что мы задание выполняем, это Вэлл. Я за Вэла. Я скипаю, скипнул. Мы не смогли принять единого решения. Так. Ну, выкидывать надо Настю. Выкидывать надо тебя. Я уверен, что это Вэлл. Почему Настя подозрительная? Объясни. Потому что я бегал в кафешке, короче, делал зад почему у рядом. меня такое подозрение, что это Настя вот Настя да, была да. возле меня, я чуть не сдох, и вы тут совет созвали Нож летит мне в глаза, и тут Ребята, совет! А, ну ладно, потом Я боюсь вас всех! Тут был рядом со мной Вэл На красную кнопку нельзя нажать еще 20 секунд А ну быстро всех в зал! Я в зале! Здесь я еще знаю, Юдус, ну, вот, вот. Мара, а где все говорю, остальные, остальные так, и... либо на, а, О, блядь, кислород, блядь, блядь, блядь, блядь. я, в... я... я, иду направо, 07243, час... 07, 2, 4, 3. 0, 7. 2 5, 4, 1, 7, okay. не подходи ко мне, а, Настя здесь, а, а, а. если <с <с я умираю, это Настя, бля, я буду вас сдавать, сука, вы меня не убьете, пидоры, блядь, а а ты а сейчас сама водил, кот, у тебя какие последние две цифры были еще раз? 1-7. Ага, да, 5-6, 1-7. <связь> если умирает, то Настя. А, что случилось? Настя собирает. Я вам говорю, это Настя. Я только <связь> <говорю>, что. <связь> <Я тоже. связь> а что я, блядь, сделал? Так, <связь> ванил мертв. <связь> так, это Настя, Вел я Том. за Настю. А какого хуя А хотя подожди, <связь> подожди, бля. Зачем мне убивать Вэлла, если он меня топил? Типа это супер подожди. Вот, с другой стороны. Либо это Тёма. И а? Настя, а, я, блядь, за Тёму. Не, я, я за Настю. Бля, ну... БЛЯНИТ! И мы никого не выкинем, блядь! А смотри, это Тёма радуется, мародёр, смотри, то... Тёма-то радуется чего-то. Если это, это, это Мародер нахуй, то я, блядь, отнимаю у с курого Узи Каприо, блядь. Его, его... Это не я, не, я не настолько хорош. А я задание делаю. Лететь отсюда можем, да? Да, если все выполним. Бля, мне теперь интересно, это Нофакс или Настя? Короче, это мародер. Почему? Это, бля, Нофекс! Это Нофекс! Он опять убийца! Ааа, не хочу! Я тебе просто Листья, какие-то это! А что ты так быстро там оказался? Через люк может быть очень быстрый проход. Если я умру, то это на. Ааа, Нофекс! Ааа! Ну Юдус! Я тебе только верю. Я тебе будет клас, если ты убийца. Но я верю тебе, я буду с тобой. Погоди, давайте самолет запустим. Я хочу увидеть, как он пиздует. Он, он, врет, он врет, блядь. Он тебе врет, он тебе, блядь, на мозг садится. Барадёр. Да, у меня тут нет, нет заданий. Садится, надо задание сделать, я не, у меня вот задание одно. Я, Хорошо, я делал все задание. Я качаю файлы. Я соединяю. Соединил. Марадеру я а. верю. Ты туда, я наверх я наверх пошел. Давай, давай, я тут соединяю быстро. Нахуя я говорю, я наверх пошел. Кто когда из вас, кто-то А, да, да, я дурак, извини. Вот, вот это, надо код водить. Ввел. Все, Хорошо. Так, мы почти починили корабль, но убийца это Настя или Нофакс. Я в считах, Я не Блик, знаю, где я в... ты. Я не знаю, где еще ты. Где ты, блядь? Я, я боюсь без тебя бегать, эти пидорасы. Я Смотри, Настя с Нофаксом как молчат. А Блядь, они мне не нравятся. Я не знаю. Лево-вверх. Верхний двигатель. Место. Тут труп! Труп! Блядь, это Настя! Все, это Настя. Ага, да. Артем репортнул труп, и он его нашел, и он его убил. Но это Настя сто процентов, все. Ну тут понятно все. Если ты, ты, Тём, то да ты идешь нахуй я ненавижу. Да не волнуйся, мы за МЛГ шли. Это все. Сказал сразу. Я не успела вас А, блядь, ты Тёма, ты зачем так подозрительно себя ведёшь? Кто вам сказал, это Настя? причем здесь подозрительно? Ты, иногда так прям. Мне нож летит в глаз. Они собрание созвали. Возле меня Настя стоит. Это опасная игра, потому что я реально, я был уверен, что это нофикс. Я уверен, что он опять играл, что он нас наебывал, блядь. А он вообще не убийца, прикинь. То есть он вообще все, что он говорил, это правда. Вот слушать надо, верить надо. Понимаешь? Ага, да мы тебе да. верили уже разок.